Всем хай, я разработчик игр, или же гейм-девелопа. Я разрабатываю игры на Юнити уже как полтора года. Но только сейчас меня посетила идея, и я начал разрабатывать свой первый серьезный проект. Я захотел сделать игру, в которой все происходит в далеком прошлом, где много всего непонятного. И чтобы узнать, на что способен персонаж и что это за мир, нужно будет знакомиться с другими расами и сражаться с монстрами. Во время обдумывания игры, я вспомнил хорошего художника. И сразу же захотел завербовать его в свою команду. После того, как я рассказал ему, что за проект я хочу сделать, и в чем мне нужна его помощь, он посоветовал мне перерисовать графику. Но поскольку скилл рисования у меня не сильно продвинут, рисовать пришлось ему. А я же отвечал за сам кодинг. На данный момент нас в команде всего лишь двое. И я буду рад всем, кто поддержит мою игру. с если кто-то захочет помочь, пишите мне в DS.